What? What? Привет! Вы что-нибудь знаете о автоаппарате Вилли? А я знаю. Потому что он у меня с собой. Вот он. Этих фотоаппаратов было сделано 3 миллиона штуки в период с 75 по 80 год. Это обычный советский шкальный малоформатный фотоаппарат. Здесь ручная фокусировка. Потому что автоматической в то время еще не было. Вместо привычной кнопки здесь используется спусковой курок. Получается, как будто это фоторужье. Здесь несменный объектив, поэтому вам не получится сменить объектив, к сожалению. Кстати, даже в инструкции написано, не пробуйте снять объектив. Здесь оптический видоискатель, потому что цифровых видоискателей в то время еще не было. Здесь очень дождливо, поэтому давайте быстрее фотографировать. Стоимость этого фотоаппарата составляла 23-25 рублей, при средней зарплате 190 рублей. Это обычный фотоаппарат для всех, можно сказать, мыльницы. Ну не знаю, если ты в нем мыло хранишь, то, конечно, ты дурак. Также здесь есть возможность подключить вспышку, если она у вас есть, и перезарядить... Интересный факт, что с 1971 по 91 год на, на Ленинградском, наверное, оптико-механическом заводе выпускался точно такой же фотоаппарат, который назывался «Смена символ». Это интересный фотоаппарат. Сейчас вы его не сможете нигде купить, потому что он больше не продается. Цена фотоаппарата варьируется от 20 до 25 рублей. Зависит она от комплектации. С этим фотоаппаратом также мог идти мягкий чехол и жесткий. У нас используется жесткий. Смотрите, как он легко снимается. Вот эта штука откручивается нашему взору открывается компактный, современный на 1975 год, фотоаппарат Вилия. Также здесь очень легко открывается крышка задняя, в которую можно очень легко вставить в плен. Смотрите, все очень просто, никаких цифровых прибамбасов. Матрица здесь, это диафрагма открывается и, и свет попадает на плен. На этом обзор закончен. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки, репосты, ретвиты, классы. Пока. Скажи заново. А репосты, репосты, классы. Ставьте лайки, репосты, ретвиты, классы.